Внимание, друзья, на этом сайте есть наклейка за 167 тысяч долларов. На секундочку, это 12,5 миллионов рублей. Мужики, всем привет! Это человек, мы на кейс-дропе. Настроение у меня сейчас немножечко на нуле, потому что кто смотрел мой предыдущий ролик, который вышел вчера, я его записывал вот буквально несколько минут назад, я проиграл 27 тысяч рублей. Ну как проиграл? В Counter-Strike не выпало ничего. И мы переехали на кейс-дроп. Напомню, что ссылочка на сайт в прикрепе, каждому новому пользователю, зарегистрировавшемуся по моей ссылке, которая будет в прикрепе, дают 50 центов. Не знаю, с выводом халява или без, но даже если она с выводом. Фу, с депозитом халявы или без, но, ну, допустим, вы открываете кейс какой-то за 50 центов, вам выпадает что-то ценное, да, пойти выводите. В принципе, все как и везде. Что нового появилось на кейс-дропе, пока нас не было. Ну конечно, ивент никуда не исчезал, и самый крутой приз великий демон за 439 долларов висит. Но все-таки про ивент на кейс-дропе стоит сказать много всего хорошего, но на самом деле, самое основное это то, что ивент этот здесь щедрый. То есть в сравнении с другими сайтами, да, на которых э, делаются подобные вещи да, левел бустить сложно Да, на это нужны деньги Но награды здесь щедрые То есть на 17 левеле тебе элементарно Ну вот 40 за 17 долларов дается На 18 кейс за 29 баксов К слову, забыл сказать о балансе У меня 500 долларов на балике Это примерно 38 тысяч рублей, если округлить Также есть фри кейс Выполнив условия, можете открыть и выбить нож Ну это Unreal, но 22 цента заберете, я думаю, уверенно В общем, вроде бы как на сайте не было ножевого кейса Если я не ошибаюсь И что заметьте? что по моему можно открывать даже 6 кейсов давно не был на кейс дропе и не помню можно ли было открывать 6 кейсов но по моему было ограничение на 5 штук начнем мы в любом случае с ножевого кейса тем более если баланс позволяет то война кстати скины еще лежат в инвентаре у нас они не такие дорогие но тем не менее а, их можно продать это будут плюс деньги ну кстати все Goodbye америка america o, где не был никогда прощай 240 долларов но в предыдущем ролике сыпало сыпало насыпало говоря, своеобразного ширпотреба, ну, это не называть ширпотребом, там, АВП, Мортис и так далее, и тому подобное, 28 баксов продаем. 350 на балансе. Открыв один гейб-кейс, я думаю, деньги уйдут в тартарары, и это нам не нужно. Фарм-кейсы меня тоже не интересуют. Кстати, вот что заметил. На кейс-дропе а, есть такие кейсы, как геймерский сетап, и кстати, вот геймерский сетап, и, допустим, Netflix-кейс, знаешь, одно время, по-моему, год или даже полтора или два года назад, чтобы точно не ошибиться и попасть, начали набирать популярность сайты, на которых, открывая кейс, ты получаешь не скин, а получаешь что-то реальное. И кейсы там нарисованы были подобным образом, то есть тебе может выпасть карточка на Netflix или еще что-то, или iPhone, но, к сожалению, в России таких сайтов не было, и ты мог просто вывести деньги, по-моему. Ну, я не помню там а, весь спектр возможностей сайтов, но, короче, кейсы были нарисованы подобным образом. И у меня, честно говоря, складывается такое ощущение, что, возможно, может быть, как когда-нибудь, Но, опять же, это а, всего лишь мое предположение. Кейс-дроп, кстати, много Кримсон Вебов, а они стоят денег. Мы в небольшом минусе, не очень хорошо. Давай еще откроем 6 штук. Может, когда-нибудь кейс-дроп выйдет на уровень, что они будут а, давать возможность открывать кейсы с реальными вещами. Но, опять же, здесь встает вопрос. То есть, если на сайте доллары, то в теории этот сайт не ру нифига. Поэтому, как будет, вот, не знаю. Но это всего лишь мое предположение. Оно имеет место быть, потому как рисовка кейсов... Ну, немножечко подталкивает К такой мысли, лично меня Пиши, кстати, в комменты, думал ли ты об этом Переходя на этот сайт, но на самом деле У меня возникают такие а, ощущения И вот меня даже как-то гложет а, Тот факт, что в России подобных сайтов Не было, то есть, но ну, я понимаю, что Это довольно-таки тяжело реализовать, то есть Нужно а, выстраивать, можно сказать Логистику, ну, то есть надо искать человека Который все это будет отправлять, кстати, по балику Все не так круто, мы что-то как-то уходим в минуса Но, тем не менее, идея Именно с кейсами, с в которых выпадают реальные шмотки, крутая, но с реализацией немного тяжело. А, я все-таки думаю пойти в небольшой в банк если можно так выразиться. Самое плохое, например, что может выпасть с этого кейса, это м за 73 доллара. При цене кейса в 99 это не так плохо. А, ну 88, ну да, в принципе, а, это м за 73, это коллаж за 72. Кстати, странно, что Five 78 стоит, хотя он может выпасть дешевле, но здесь, я так понимаю, только прямо с завода скин. Ладно, три скина, три скина, елки Палк 3 кейса, открываем 299 долларов Стоит удовольствие Но тут в принципе не такой большой выбор а, Скинов, ну выпадает прям вот смотри Как на подбор, вот реально как на, подбо на подбор а, И все-таки в прошлом ролике Мне реально дропалось и я такой думал уже, что ну где-то Ребята человеку крутят И было неприятно Но все-таки сейчас, да, видя баланс Что в прошлом ролике выпадало А в этом ролике не выпадает И ну с какой-то стороны это хорошо Но со стороны, что Человеду нужен контент, это не очень-то и хорошо. Можно, кстати, открыть ножевой кейс, но вот эти ножи меня здесь вообще не привлекают. Кстати, читая комментарии, заметил комменты по типу ⁇ Меньше говорит человек, пожалуйста ⁇ Вот давайте сейчас буквально 30 секунд сделаем аля не мой open case. Вот 30 секунд отчитывать, Егор сейчас куда-нибудь сюда, э, долбанет таймер. Просто поехали. Не мой open case от человека. Эксклюзив, ребят, поехали. 30 секунд отчитываем. Ну вот, примерно было бы вот это. Мне об этом писали в комментах. Но напиши в комментариях, что делать такое нет. Слушай, есть идея сделать полностью ролик без а, ну, звука, да, с фоновой музычкой какой-нибудь. Вот реально к себе просьба. Это не байт на комменты. Мне интересно узнать твое мнение. Напиши по поводу этого в комментарии. Стоит ли это делать? Слушай, реально прикольная идея сделать full Silence Open Case. Допустим, в Counter Strike. Кстати, ребят, забыл извиниться, что я сегодня... Блин, вот я открыл, думал, ну думал, что-то нормально. но ну, что-то не вообще нифига не фартит. Так вот, забыл было извиниться, что я сегодня без веб-камеры. После Counter-Strike я немножечко от нее отдыхаю, и, ну, реально, у меня сейчас... Мое лицо, это не то, что сейчас нужно видеть. Тем более, а, знаете, да, как я люблю на полуэкран вебку вставлять, поэтому, ну, может быть, это и хорошо, что сегодня без вебки. Но, ребят, тоже от вебки нужно отдыхать. Так, давай откроем а, самый дорогой кейс на сайте. Но по поводу все-таки Silent Open Case напишите. Я хочу сделать в КС а, с вебкой и полностью без своих слов Open Case. Вот это будет прикольно, напишите. Ну, типа, прикинь, если выпадает нож А говорить я ничего не могу И, и что делать Ну и как на ну это реагировать, Озимов? Но это не окуп, да, это же не окуп а, это 132 бакса, ну блин, мы не купили кейс Ладно, у нас на балансе 280 У меня вопрос, что по ивенту, потому что его тут время от времени тоже нужно проверять, да, элементарно у нас на 23 уровне Fire Dragon 99 баксов он стоит Кейс очень хороший, и он дается как за получение уровня, это круто, я считаю Но опять же вопрос, а что с него выпадет? Ну допустим, получили кейс 90 баксов, и нам выпадает неплохо Слушай, а вообще неплохо Если вот реально так, но ну это гуд Но опять же, чтобы достичь этого уровня Нужно потратить много денег Не все так просто Это очень и очень тяжело То есть ты сам видел, а, сколько ножевых кейсов Сколько кейсов Габена мы открыли И мы забустили этот левел И причем сейчас у нас по левелу стоячка То есть мы просто топчемся на одном месте Вот смотри Поэтому то, что ты сейчас видишь на экране Ну, вот это получить сложно Просто пойми это А великий демон, который висит в, главном, в главных призах Это вообще очень тяжко Поэтому вот а, Тем временем мы открываем Кейсы, но не тестим апгрейды. Я думаю, нужно исправить ситуацию. Блин, фил инжектор, он стоит денег, но это 372 доллара. Ладненько. У нас 453. Единственное, на сайте нельзя апгрейдить балансом. Да, они это обновление еще не ввели. Как мне сказали одмены, что в скором времени это обновление на сайте будет. Опять же, будут контракты и будет возможность апгрейдить балансом. Но пока что... Такой возможности нет, поэтому я прямо сейчас на ваших экранах, глазах открываю три ножевых кейса, с этого будем плясать на апгрейдах. Блин, Доплер пролетел, но типа это минус-минус, причем такой солидный, это 362 доллара при стоимости трех кейсов 419 баксов. Смотри, я все, подожди, F5... А, все, я ж такой думаю, а где скины? Окей, 142 доллара эм, Допустим, мы сейчас сливаем этот скин, чтобы забустить свои шансы Кто думает, что я несу какой-то бред и чушь, оно реально так работает абсолютно на всех сайтах Если оно зайдет, но ну, это будет прям мем Ну, нет, не зашло, на самом деле это хорошо И сейчас я просто показываю 100% апгрейд Смотри, берем нож-закалку, делаем, допустим, ну 300 долларов Это чуть больше, чем x2, но чуть меньше, чем x3, что в принципе логично Поехали. Оно зайдет просто 100%, я даю гарантию. Если оно не за... Оно не зашло? Ну, вот реально, это читаемо. Когда ты, сколько мы, с 2012 года канал? Наверное, с года 14-15 я прям конкретно начал открывать кейсы. Я просто, знаешь, когда добавили апгрейды, это первый был на КБшке, я понимаю уже, как это работает. Но вот типа сейчас оно не зайдет, поэтому я ставлю 200. Здесь реальный шанс 80-85%, что будет заход. И причем не знаю, потому что балик у нас был изначально... Но оно зашло. Ну то есть вот апгрейды можно прочитать Но опять же, у меня аккаунт ютубера И здесь, может быть, все работает по-другому Я этого вообще не отрицаю Но тем не менее Балик изначально был 500 Сейчас у нас 533 С тем учетом, что еще на балансе 28 баксов лежал Ну то есть в совершенно небольших, но плюсах мы находимся 500 долларов Сейчас я предлагаю сделать еще дальше апгрейды Потому как кейсы, ну честно скажу, не особо идут а, Смотри, вот этот нож сейчас мы либо сливаем либо делаем историю на этом сайте. Это вот такой вот скелетный нож уиства. Да, нельзя это слово на ютубе говорить. Ну, реально нельзя, как бы это смешно не звучало. Он не заходит. И сейчас закалочка должна залететь просто как конфетка. А я хочу сделать из нее 850 долларов. Получится ли? Большой вопрос. Ну, тем не менее, допустим, зуб тигра... М9 шанс реально маленький. И вот сейчас угадать тяжело. Ну будем пробовать. Потому как это больше, чем изначальный баланс, но ну, может не зайдет. Оно зайдет. Оно не зайдет. Блин, это было очень близко. Это даже как-то обидно. На самом деле, я сегодня хотел, типа, знаешь, на апгрейдах пофигачить и дойти до вот этой истории. То, что ты видел в начале ролика, наклейка за 12,5 мультов. Она столько не стоит, на самом деле, это ценный маркет или другой площадки, с которой закупает скины кейс дроп. Ну, типа, это было бы круто. Ну блин, я не знаю, сделаем ролик с апгрейдом наклейку 12,5 мультов. Тут на самом деле очень много дорогих скинов. Его и драгон лор. Единственное, я здесь не увидел а, сувенирного Дэла. Есть Пандора за 17 тысяч баксов. Есть, кстати, котовица капсула за 16 тысяч долларов. Ну, типа, гунгниры, да? А вот на дейла я не увидел. Ну, и типа, хотелось бы запгрейдить его. Но самая дорогой наклейка за 12,5 мультов. В общем, ребят, такой получился видос. Я надеюсь, он вам понравился. В любом случае, я постарался сделать для вас контент. Вы можете поддержать ролик, поставив лайк под этим роликом. Тавтология, но окей, имеет место быть. И также не забывайте, что получаете 50 центов за регистрацию на сайте по моей ссылке. Это все будет прикрепить. Огромное спасибо всем тем, кто ролик поддерживает, потому что без них. Мне тоже хочется кушать. И я думаю, вы не маленький и все это Прекрасно понимаете без меня. Всем огромное спасибо, ребят. Скоро планируется реально очень крутой контент в КС и прокачка подписчика. Конечно, куда же без него просто ждите. На этом все. Это был Человек Реборн. Кстати, кто видел уже канал Тутфу, начал буститься. За что вам огромное спасибо, что вы меня поддерживаете. Реально, я вам очень благодарен. Всем спасибо и до новых встреч!